Здравствуйте дорогие друзья, на связи как всегда Шуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Я спонтанно сегодня решил записать видео, потому что, знаете, пришла и в голову идея затронуть очень интересную тему. Это дать вам убеждения, которые избавляют человека от тревоги. И сейчас я про эти убеждения расскажу, но для того, чтобы вы их поняли... Я расскажу небольшую предысторию, почему я вообще решил записать это видео. Очень часто сейчас я вижу, как работают коллеги, и специалисты, что они говорят про изменение мышления человека, что ему надо менять свое мировосприятие, надо менять отношение к себе. Но у всех и у них на этом разговоры заканчиваются. То есть они говорят, что вот твое мышление невротика. Из-за того, что у тебя проблемы, вот оно неправильное, а у тебя должно быть правильное. Но какое правильное мышление, какое правильное мировосприятие, они не рассказывают. И вот здесь я как раз хочу вам рассказать про правильное мировосприятие, которое помогает от неправильного как бы создать конечную точку, в какому мышлению я должен прийти. То есть как я должен воспринимать мир, чтобы у меня не было тревоги. И в этом видео я вам про это мышление, про эти убеждения расскажу. И расскажу моменты, которые нужно использовать. Когда мы говорим о ваших проблемах с паническими атаками, симптомами ВСД, Тревогой, неврозом, кардионеврозом, апрессивно-компульсивным расстройством, синдром раздраженного кишечника, ваша бессонница, утомляемость, проблемы с аппетитом, постоянные дискомфортные симптомы, скачки давления, сердцебиения, пульса, другие дискомфорты в теле. Вы должны понять одно, что все это следствие тревоги. Я об этом могу очень четко заявить, дать руку на отсечение, что все эти проблемы связаны только с одной единственной вещью. Это с вашей ежедневной тревогой. Я в этом настолько уверен, потому что работая с клиентами над их ежедневной тревогой, мы получаем постоянные изменения в их симптомах. В их проблемах со сном сон улучшается, симптомы проходят, аппетит улучшается. Появляется энергия, появляется хорошее настроение у человека. И все благодаря тому, что он избавляется от ежедневной тревоги. И это значит влияет напрямую. Поэтому наши убеждения, о которых я расскажу, которые поменяют вас все в голове. И вам останется только эти убеждения подтверждать ежедневно, чтобы они закрепились. Для начала мы сейчас с вами должны увидеть разницу. Предположим, я вам говорю какую-то информацию. Например, что если вы пойдете на улицу, вы промокнете. И вот эта информация, она может быть для вас. Вы можете в нее верить, а можете в нее не верить. То есть два одинаковых человека получают одну и ту же информацию, что если они выйдут на улицу, они промокнут. Один верит в это. И он считает, что эта информация, в которую он верит, он убежден. Уже если он верит в эту информацию, он убежден, что если он выйдет, он промокнет. Другой же человек не верит в эту информацию, поэтому для него эта информация, как была информация, так и осталась. А во что он убежден, мы не знаем. Потому что он не верит в то, что он выйдет на улицу, промокнет. И получается, что пока вы не верите даже в правильную информацию, вы не будете использовать автоматически ее для мировосприятия. То есть это не будет вашими убеждениями, пока вы в эту информацию не верите. Чтобы вы поверили в эту информацию, у вас должен быть жизненный опыт, который ее подтверждает. Если человек ему сказали, ты выйдешь на улицу, ты промокнешь. Он сказал, я не знаю, я не верю, я сомневаюсь. Выходит, промок. В следующий раз ему говорят, ты если опять выйдешь, снова промокнешь. Он верит уже в это. То есть мы говорим о том, что все, все, что вы получаете в качестве информации, должно стать вашими убеждениями. Для этого у вас должны быть, должен появиться жизненный опыт, который эти убеждения подкрепляет. Теперь, это следующий момент. Очень важно, чтобы мы сейчас, вот если мы говорим, что у меня проблемы с тревогой, и я говорю об избавлении от тревоги навсегда: не временно получить результат, не принять тревогу, не принимать, проживать тревогу, не смириться с тем, что она в вашей жизни а понять, как она возникает, поднявшись на уровень возникновения тревоги. В первую очередь вы должны понять, что ваша тревога она возникает всегда на что-то. Это ваша реакция. То есть тревогу создаете вы за счет вашего восприятия того, что происходит в жизни. То есть тревога не прыгает на вас. Вы ее рождаете своим восприятием. То есть получается, что вы сами создаете свою собственную тревогу, и ваше восприятие ее формирует. Получается, что если мы поднимаемся на уровень тревоги, мы поднимаемся на уровень эмоций. Эмоции не возникают сами по себе. Всегда эмоции являются следствием вашего восприятия чего-то. Как же возникает тревога? И здесь все очень внимательно слушаем, будет ближайшая минута, будет самое важное из этого всего видео. Тревога у вас возникает только здесь и сейчас, в данный момент времени. Но реагируйте вы в двух направлениях. На планы на будущее, когда что-то планируете, видите негативный сценарий, верите в этот сценарий, возникает страх. Второе направление. Когда что-то уже произошло, вы объяснили случившееся одной пугающей причиной, и тоже верите в эту причину, возникает страх. Это в вашей ситуации неопределенности. Мы не знаем, что ждет нас в будущем. Для каждого из нас это неопределенность. Но вы специфично воспринимаете эти неопределенности, как только вы не знаете, что ждет в будущем, вы видите сразу негативный сценарий, это вас пугает. Как только произошло что-то, вы не понимаете, почему так произошло, тоже неопределенность. Вы объясняете себе то, что случилось, какой-то одной пугающей причиной тоже возникает страх. Два примера, быстро, коротко. Подумал лечь спать, а вдруг не засну. Подумал выйти на улицу, там. подумал перейти дорогу, вдруг садует машина. Подумал полететь на самолете, вдруг он рухнет. Вспомнил, как болела два дня голова, а вдруг у меня рак. Э, вспомнил, что у меня плохо сегодня спал, а вдруг у меня проблема с бессонницей теперь начинается. Э, вспомнил, что зачесалась рука, а вдруг у меня проблема со здоровьем. То есть, как только что-то происходит, или человек э, сослужился, или там, Грубо говоря, сотрудник какой-то, коллега, прошел мимо, не поздоровался, он на меня обиделся. Вот так. И получается, что как только мы испытываем тревогу, в любой момент времени мы на что-то среагировали. Теперь, как я и говорил, есть всего два убеждения. Первое убеждение закрывает все переживания за будущее. Вот просто все, что вас в будущем беспокоит, перестает беспокоить. Но в случае, если это становится вашим убеждением. Чуть позже я скажу, как эту информацию сделать в виде убеждения. Убеждение первое. В жизни всегда очень много вариантов развития событий, а не только хороший и плохой. И чаще всего происходят промежуточные, то есть нейтральные. Это первое убеждение, которое вам нужно записать. И потом находить этому на подтверждение. Вот для того, чтобы вы убедились в этом, вам нужно в ситуациях, когда вы не знаете, что вас ждет в будущем, находить все варианты. И сопоставлять, какой вариант в итоге произошел. И вы сами через какое-то количество раз в этом убедитесь. Именно этим я и занимаюсь с клиентами. Потому что у них ограниченное восприятие. Потому что ситуация их тревожит. Восприятие ограничено. И они не могут выйти за его пределы. Поэтому мы с ними вместе каждую ситуацию отрабатываем. Чтобы расширить восприятие каждой тревожной ситуации. И тем самым мы подкрепляем вот это убеждение. Второе убеждение. Оно связано с прошлым. Не бывает одной причины произошедшего события. Каждое событие – естественное следствие своих совокупных причин. То есть, это значит, что вот это убеждение направлено на то, что уже произошло. Мы пытаемся объяснить случившееся одной пугающей причине, а наша задача – находить совокупной. И тогда мы будем понимать, что что бы в этой жизни ни случилось. То есть мы, допустим, узнали, что человек, не знаю, там просто мы говорим, ушел по улице и умер. И мы думаем сразу, блин, это может случиться с каждым. А потом мы начинаем думать по-другому. Что то, что с ним так произошло, это естественное следствие каких-то его совпавших, совокупных причин. И получается, то, что с ним такое случилось, это естественно. И мы уже не способны связывать это с собой или объяснять это какой-то одной причиной. И вот таким образом эти два убеждения, подкрепленные вашим опытом разборов отдельных ваших тревожных ситуаций, Создают у вас правильное мировосприятие. Когда вы верите, что в будущем много вариантов, когда вы понимаете, что всегда есть совокупные причины на любые произошедшие ситуации, вы автоматически и обладаете некой предубежденностью. То есть, когда вы сталкиваетесь с каким-то новым планом, и вы не знаете, какие там варианты, вы уже верите. Что, скорее всего, произойдет какой-то промежуточный, что вариантов много. Вам даже не нужно знать уже эти варианты. Вы просто уже верите, потому что находили их много раз в других планах. Когда что-то случилось, вы уже считаете, что, скорее всего, ну, наверняка я верю, что там были свои какие-то совокупные причины, о которых я просто не знаю, но это все равно было естественным образом, событие произошло. И вы начинаете спокойно относиться к этому. И получается, что когда другие специалисты, мои коллеги, они пытаются рассказать, что да, давайте работать с мышлением, давайте работать с саморегуляцией, с медитациями, с дыханиями и так далее. То я говорю, знаете, ни одному обычному человеку ему не нужно с этим работать. Ну, то есть люди ходят, радуются жизни, им не надо делать какие-то релаксации, им не надо вести какой-то специальный образ жизни, им не надо все это прорабатывать, они просто живут и наслаждаются жизнью, просто потому что они все правильно в этой жизни воспринимают. И ваша единственная задача ⁇ это определить те ситуации, которые вы неправильно воспринимаете, а это вам тревога говорит об этом. То есть, если я тревожу, значит, я какую-то ситуацию неправильно воспринимаю, и поменять к ней свое восприятие. Сформировав в итоге правильные убеждения, подкрепив вот эти два убеждения, о которых я вам сегодня рассказывал, я понимаю, что, может быть, для многих из вас я объясняю какие-то космические иногда вещи. Вы думаете, как это вообще все это делать? Там, что же с этим всем делать? Да, друзья, блин, ну примите уже тот факт, что ваша проблема, которая годами формировалась, вот так по щелчку просто, вы ее не решите. И вам не надо тешить себя надеждами, что кто-то вам даст какое-то супер решение. Или в комментариях вы прочитаете какое-то супер действие. Я работаю с этим уже 7 лет и ни разу еще не встретил ничего подобного. То, что я делаю на курсе за два месяца, это уже, блин, офигеть, как быстро, когда люди, вот недавно с клиенткой записывали отзыв, какие, блин, результаты человек получает. Два месяца работы в этом направлении, просто кардинальные перемены. Изменяется и говорит, что я стал другим человеком. А вы хотите найти медитацию, релаксацию, самовнушение, и вы будете его повторять тысячу один раз, и это вообще ни на что не повлияет. Но при этом вы это ищете, забудьте об этом. Вы можете перечитать весь интернет. Вы можете пообщаться с кем угодно, просидеть на всех форумах, которые хотите, просмотреть тысячи видео. Но пока вы после просмотра этого видео ничего нового для себя в жизни не делаете, ваше состояние останется тем же. И не стоит тешить себя иллюзиями, что вы супер умный человек и можете от этого всего избавиться. Вы, не разобрав ни одной ситуации тревожной, не поменяв ни к одной тревожной ситуации восприятия, хотите с нуля проработать весь. Свой арсенал этих тревог. Я же, работая с тысячами таких ситуаций, ежедневно занимаюсь, практикуя изменение восприятия клиентов. И то это бывает трудно для кого-то. Для клиентов, когда они даже со мной работают, им бывает трудно. Поэтому, друзья, я не хотел вас сейчас расстраивать. Я просто говорю вам о реалиях, в которых вы живете. И не хочу, чтобы какие-то люди, которые вам обещают какие-то быстрые результаты, просто там вы что-то просмотрите, вам будет хорошо, просто будете делать и будет хорошо. Я просто хочу, чтобы вы знали, что вы можете жить гораздо лучшей жизнью и можете жить просто без тревог. Когда каждый ваш день ничто не вызывает никакой тревоги, беспокойства или волнения. Когда вы правильно воспринимаете все ситуации. Представьте, что у вас всего лишь их 100. Их на самом деле не было ни разу случая, что больше 100 разных ситуаций у человека тревожит. Многие ситуации просто повторяются. Но общий их размер это 100 ситуаций. Поменяйте восприятие к 100 ситуациям в своей жизни. И ваша жизнь изменится до неузнаваемости. И в результате вы как раз подкрепите те самые убеждения, о которых я вам сегодня рассказал. Но пожалуйста, пожалуйста, примите тот факт, что вы годами формировали и создавали эту проблему. И вам нужно много работать над собой и делать что-то конкретное, новое, чтобы из этого состояния выйти. Я же желаю вам в этом удачи. Пожалуйста, напишите свои выводы после просмотра этого видео в комментариях. Мне очень интересно всегда их читать. Спасибо вам. Пока.